Натуральная, но не воду. Так, это, может, нет вообще никаких раковых клеток, великий обман. Раковых клеток как таковых нет. У нас есть клетки, и просто у нас э, некоторые клетки э, на фоне э, именно вот этой сдавленной пружины, которая внутри нас, на фоне того, что... Э,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 Поэтому тут так, такое вопрос, что насколько они раковые, насколько мы их, мы их можем хоть как-нибудь грипповые, ковидные, еще какие-то.